Идём, идём, идём, идём. Сейчас у вас был прием, да. и после приема вы сказали, что расскажете, как правильно выбрать педиатра по Проделсу. По ну, правилам да, Проделсу. По правилам проделса. Но вы знаете, я действительно считаю, что это очень важно, уметь себе выбрать того специалиста, того врача, который вам подходит. Который, да. как я уже говорил и в предыдущем нашей с вами беседе, в общем-то, без своего собственного личного да, специалиста, для вашего ребенка, да для вас, в общем-то, жить тяжело. Будь то это врач-гинеколог для женщины, будь то там стоматолог, все равно это те люди, которые вас, в общем, сопровождают по жизни. И вот э, я в процессе, наверное, своей профессиональной работы выработал несколько таких основных правил, которые, которые ну, вот, если человек пользуется ими, у него шансы выбрать себе подходящего специалиста повышаются категорически. Да. Э, это первое правило. Человек, который будет заниматься вашим здоровьем, я сейчас не беру хирургов, я сейчас беру именно терапевтическую такую сторону, как педиатрическую, должен уметь разговаривать. Да. Если да. человек не да. умеет разговаривать, вы не получите адекватной информации, у вас не будет чего обсуждать, то есть это первое правило. Правило два. Человек, который с вами разговаривает, должен разговаривать на понятном вам языке. Он может делать какой-то умный вид, он может делать заумные фразы, он может что угодно. Но если язык непонятен, то, скорее всего, вы какое-то время будете доверять. Но, в общем-то, говорить о том, что у вас будет контакт и вы будете выполнять эти назначения, тоже будет вряд ли. Да. То есть, еще раз, разговариваем, разговариваем на, на понятном, понятном языке. языке. И пункт третий, абсолютно принципиальный – то, что говорит этот человек должно быть логично именно для вас то есть донесение информации да. от врача так сказать вот есть у меня одна пациентка я всегда вот этот пример привожу вот она живет и у нее вся жизнь проводится сквозь призму фаз луны угу. то есть вот она решает что вот луна в этой фазе или в той вот если я ей Буду рассказывать, что это самый новый препарат или самый безопасный. Это будет достаточно бесполезно. Да. Но если я скажу, что в этой фазе Луны у него хорошее действие, то, скорее всего, мы будем все делать нормально. Понимаете? Поэтому, как бы сказать, логика здесь, она ваша должна быть. Если врач эту логику понимает, то сможет попробовать объяснить вам. Я, например, регулярно стараюсь, я на каждом приеме, те, кто сегодня был у меня на приеме, не даст соврать, я спрашиваю, кто вы по профессии. И мне не обязательно, мне не нужно знать, там, вы врач, не врач, но мне хочется знать вашу профессию. Почему? Потому что это даст мне возможность, может быть, ассоциации, используя ассоциации да. вашей профессии, как бы применить к, к ситуации, да, да, да, да. понимаете, Ой, когда, допустим, вот мама одна говорит, я спрашиваю, кто вы по профессии, она говорит, экономист, я говорю, прекрасно, к вам приходит клиент или сотрудник вашей организации и говорит, ты знаешь, дорогой экономист, вот я хочу вот тут денег взять, вот тут вот положить и так далее, вы что ему скажете, он говорит, документы давай, я говорю, прекрасно, вы пошли к врачу, вам что-то назначили, вам непонятно, вы можете сказать, где факты, где фактология, где анализы, которые это подтверждают, где исследования, которые вот угу. подтверждают такие серьезные действия, которые влияют на мою и на жизнь ребенка? Вы мне назначили это. Почему? Это же не вопрос обиды для этого. Угу. Да. Следующий вопрос, который я... Простите, пожалуйста, все равно это не камень в огород врачей. Это в данном случае, простите, камень в огород... Э, пациентов даже потому что когда ты спросил у специалиста почему мы делаем так клеок а вместо ответа ты получил но ну, образно выражение «сиди, дура молчи слушай и вот я тебе mm -hmm. сказала это потому что это так я считаю что это недостаточное объяснение почему надо делать определенные поступки Врач адекватный, как раз который умеет разговаривать, скорее всего, будет счастлив, если вы его спросили, вопрос почему. Потому что это даст ему возможность объяснить и иметь больше шансов понять, будет ли человек это делать или нет. А если вы позволили с собой, как пациент, так общаться, то, простите меня, здесь вопрос тоже вашей, в вашей какой-то степени компетенции как пользователя. этой. да в конечном услуге, да. услуги да. что вы, извините опять же за сленг, вы что, схавали эту информацию? Но она же важна для вас, это кровные ваши дети, это ваше здоровье, почему надо тогда к нему так относиться? Ой, прямо огромное вам за это спасибо. Я думаю, что это мы прям отдельно даже сделаем. отдельно. Ну, это как бы, мне кажется, да. обычные человеческие да, ситуации взаимоотношений. В любой специальности, когда вы приходите, да, не да, знаю, да, к юристу да, да. или в банк, или к какому-то, ну, не знаю, страховому агенту, куда-то, у вас есть все равно возможности общаться. Просто когда мы приходим к врачу, мы более уязвимы. И в этой Тем ситуации более. мы вот как-то, мне кажется, больше можем потеряться. Но это прям очень хорошие советы, и я подпишусь под каждым словом. А сейчас блиц, который мы не успели Давайте. вчера. Итак, чуть-чуть про аллергию. Мы оставили вопросы со вчерашнего дня. Как помочь ребенку при постоянном контакте с аллергеном? В школе протирают все химии. Постоянный аллергический ринит? Ну, в данном случае я сомневаюсь, что аллергический ринит идет от той химии, которую протирают. Скорее всего, надо определить, в чем есть проблема. Да. Если это бытовая аллергия, тогда, значит, надо решать все равно вопрос с чем что и как но хронические аллергические риниты все таки сейчас очень эффективно лечатся. есть препараты есть и спреи в нос есть и таблетки но как бы да понятно что химия может гипотетически провоцировать если это жесткая химия но жесткая химия такая она вообще то Школы в школах не где, да, она запрещена ее как раз, в общем-то, если должны делать, то должны делать более, ну, скажем так, щадящие, uh -huh. но эффективные растворы, которые не должны раздражать дыхательную систему. Поэтому, ну, так, списывать вот этот аллергический ринит на средства обработки, это все-таки не до конца, мне кажется, правильно. Спасибо. У 11-месячного ребенка аллергия на белок коровьего молока, гастроформа. Подтвержденная. Гастроформа в 8 возрасте ввела кисломолочку, на она не пошла, появилась лич. То ли врачи рекомендуют убрать все, что связано с коровой до э, года и трех. Есть ли шансы, что ребенок перерастет эту аллергию? Какие аллергопробы нужно знать, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этой аллергии в таком возрасте? Наш врач говорит, что до трех лет анализы на аллергию не информативны. Прав ли он? Вот про, про вопрос подтвержден. Да? Э -э я не комментирую врача, я скажу так. В любом возрасте можно сдать анализ на специфические иммуноглобулины класса Е для определения аллергии к белкам коровьего молока. Вам 8 месяцев это абсолютно показано. Это является и наличие как раз этих специфических ИГЕ и будет абсолютным фактором, что аллергия к белкам коровьего молока присутствует. А во всех других случаях это гадание на кофейные гуще. Поэтому разговор сначала идет о том, что надо просто взять и сделать простой, доступный тест. Это специфический иммуноглобулин Е к аллергену. Спасибо. Ребенку 4,5 месяца поставили нейропию. Э, нейтропию нейтропию нейтропии, простите, нейтропии, да. Ней... Нейтропии. Ага, нейтропии. Нейтропии даже. Да. Нейтрофилы 11, э, Как-то нужно лечить, ставят на этот вот прививки от дифтерии. Значит, очень вас прошу, уважаемые друзья, проценты. Это важные цифры, но самые важные цифры, особенно в отношении вот этих нейтрофилов, гранулоцитов, это абсолютные значения. Потому что, смотрите, проценты, сколько у нас всего лейкоцитов, да? их может быть 4 тысячи, может 5 тысяч, может 10 тысяч, может 15 тысяч, может 20 тысяч. Угу. Если мы с вами говорим о том, что это 11% от 20 тысяч, это значит 2000 с копейками, правда? Я так понимаю, что она пишет цифру 11, а референс 17,51. Это проценты. Это все равно проценты. Это проценты. А -а -а. Это проценты. Угу. Но значение имеет не процент, значение имеет абсолют. А -а -а. Нитропиния считается тогда, когда у ребенка менее полутора тысяч клеток в микролитре. Соответственно, если у него, например, всего лишь 10 тысяч лейкоцитов и только 11% из них нейтрофилов, тогда это мало. Угу. Понятно. Вопрос больше в другом, что есть ситуации, когда лимфоциты в проценте увеличиваются, нейтрофилы остаются маленькими, ну, надо смотреть. И здесь критерий – это абсолютное количество клеток. Если у ребенка менее полутора тысяч гранулоцитов, то есть вот этих нитрофилов, то это является медотводом в моменте от прививки, потому что мы как врачи должны разобраться сначала, что является причиной нитропении, потом сделать это, эту прививку, если мы каким-то образом разобрались и понимаем. Более того, что дети, которые имеют то, что называется доброкачественной нитропении, принимаются консолидированное решение врача-гематолога и врача-иммунолога, потому что этим пациентам может быть рекомендованы даже более усиленный цикл курс вакцинации, например, пневмокока. Почему? Потому что, когда нейтрофилов мало, а нейтрофилы это такие ну, офицеры иммунной системы, система быстрого реагирования. Mm -hmm. и их задача бороться именно с бактериальными инфекциями, с такими, как пневмококи, стафилококки, если их мало, то, как бы сказать, и даже они функциональны, то ты становишься более уязвим к бактериальной инфекции. В этом случае э, вакцинация, например, против... Э, наоборот, показана. Э, примакок, угу. наоборот, показан. То здесь надо подходить именно таким Спасибо образом. Спасибо огромное. Может ли навредить ребенку и каким образом прием матери больших доз йода э, во время грудного вскармливания? А, а зачем мама принимает йод? Не знаю. понимаете вот в этом отношении я сначала бы задал вопрос а зачем потому что если у мамы есть необходимость подправить что-то в деятельности своей щитовидной железы то для этого есть врач-эндокринолог может быть она должна получать эльтероксин какие-то какие-то препараты там для лечения патологии mm -hmm. щитовидной железы и в общем то все нормально мы Сейчас у нас в Российской Федерации закон о том, что вся соль едирована. У нас нет дефицита йода, как факта, на территории Российской Федерации, потому что у нас есть узаконенные способы дополнительной добавки по поводу едирования. Если кто-то, простите, боится ядерного взрыва и пытается съесть йод, ну, я не знаю, это уже не ко мне, а к другому специалисту. Вот. Поэтому я не могу ответить на вопрос, что делать ребенку. Я считаю, что ребенку надо взять маму за руку и отвести к эндокринологу. Ребенку 4 месяца есть еще не сможешь. Ну, может быть, папа тогда. Папу, папу и отвезти маму, согласна. Но болевший вопрос про атопический дерматит у детей до года на ГВ. Были у дерматолога. Строгая диета матери, основная рекомендация. Капли финистил, средства для тела увлажняющие, плюс лекарственные крема, мази от дерматита, разрешенные в этом возрасте. Но слышала где-то, что если врач сажает на диету мать, это плохой врач. Хочется раз и навсегда выяснить основные причины дерматита и стартовые рекомендации. Рекомендаций а У ребенка высыпание орелами на ножках, в основном на ручках меньше. Я бы сказал так. Ну Я не буду так категоричен, плохой-неплохой. Я не люблю ограничивать, Я лично я и та школа педиатрии, к которой я отношусь, мы не любим ограничивать питание матери, кормящей, потому что она кормит. Она должна иметь разнообразное, нормальное, сбалансированное питание. И... В общем-то, любые ингредиенты полезные, они там должны присутствовать, это первое. Второе. Если действительно мы можем доказать, что существуют причинно значимые аллергены, тогда мы с ними и разбираемся. Взять и удалять из питания все, оставлять ее там на рисе или на гречке и в воде, ну как бы это не то, что не это вредно. Это по всем позициям, в общем-то, нехорошо. Не определившись, в чем проблема и в чем да, действительно да, да, вина. Да. Понимаете? А так вот, если я все отменил, может быть, что-то из этого попадет и надеется на авось. Это, в общем-то, такой типичный русский авось. Я считаю, что он несправедлив. Вот По отношению и к ребенку, и, и к маме понимаете, и вот это очень важный вопрос, более того, такие дети тут же начинают страдать от вторичных по сути дела пищевых дефицитов, потому что им-то откуда брать продукт? От гречки мамы, от Гречки мамы да. этого не хватит Конечно. это не будет разнообразно, это не будет угу. полноценно и в общем-то здесь же еще одна вещь это, даже об этом люди не догадываются но если все-таки рацион сбалансированный, нормальный выверенный, да то, как бы минимальное количество любых антигенов и даже аллергенов в общем-то к ребенку попадать должны потому что аллергия если она возникает она возникает не потому что человек неправильно на отвечает на какой-то ингредиент а потому что иммунная система не выработала толерантность то есть Парадигма аллергологии за последние буквально 5-10 лет изменилась. Смысл возникновения аллергии не потому, что я реагирую плохо на что-то, а смысл начала аллергии в том, что организм не смог распознать и выработать толерантность к чему-то. Я понятно. Я тогда? да да да. Я просто удивлена. И вот для того, чтобы выработать толерантность, надо иметь это, к чему выработать толерантность. Да. Потому что если вы просто не даете, это это не значит, что толерантность будет выработана. если вы сегодня не даете, а послезавтра или через год дадите, то аллергия может возникнуть. Почему? Потому что есть такое понятие окно толерантности, то есть то оптимальный, тот оптимальный срок, период жизни, период роста. Ребенка, когда он вырабатывает эту толерантность и наиболее оптимально это делает? Что ему для этого надо? Например, если мы берем э, белки коровьего молока? Вот я про них и хотела да. спросить: их получать их тогда нужно? Их надо получать. При этом наибольшее вот это окно толерантности, например, для э, белков коровьего молока это от 4 до 7 месяцев развития ребенка. Как он может получать через маму? Потом, с творожком или прикормом, почему, когда мы говорим о тех же молочных смесях или того, что ест мама, мы говорим о том, что эти белки должны быть показаны в оптимальном виде. Это одна из причин, почему мы считаем, что смесь должна быть специально приготовленной молочной, а у детей с рисками аллергии мы должны давать гипоаллергенные смеси. Не лечить гипоаллергенными смесями, а давать профилактику. Почему? Потому что у человека с предрасположенностью он должен распознать этот аллерген, выработать к нему толерантность, но ни в коем случае ему цельное молоко или цельно молочный продукт не должен давать, потому что в этом случае он как раз вызовет сенсибилизацию, а не толерантность. Mm -hmm. Поэтому, например, я категорически противник термически обработанного молока, например, той же там, ряженки или топленого молока, детям до трех лет. Почему? Потому что в этом случае топленое масло и так да, далее. Да, да. Почему? Потому что, смотрите, когда мы термически обрабатываем белок, он сначала сворачивается, сворачивается да. а потом формирует такие, как бы сказать, конгломераты, угу. глобулы. И вот эти вот места, в наиболее часто вырабатываются аллергии, они становятся больше в количестве экспозиции. А -а -а. И поэтому развить аллергию на такой белок, тем более они фиксируются, по сути дела, кипячение их, Делает uh -huh. фиксирован, uh -huh. Поэтому получается, развить аллергию на белок, который так термически обработан, проще. Uh -huh, а конечно. у тебя еще не развита толерантность. У тебя еще нет возможности расщепить этот белок красиво и хорошо. Uh -huh. А почему тогда так много сейчас вот этой аллергии на э, коровье молоко? Получается, потому что как раз не получает ребенок от 3 7, <связан> Это да? может быть один вопрос. Другой вопрос, все равно есть гипердиагностика. Например, когда а -а -а. свое время сделали работу очень интересную, они показали, что по разным жалобам, по походам к врачам, примерно от 6 до 8% детей им в тот или иной момент времени ставят диагноз э, аллергии к белкам коровьего молока. Если ты начинаешь объективно исследовать и делать анализы, то только один процент. То есть, грубо говоря, их реально в четыре раза меньше, чем э, на то э, реально говорят. Модный диагноз? Модный? Да. Понятно. То есть это как бы опять же это все. Ну, факты. Это не, я не выдумываю. Это просто реальные, огромные исследования. Реальные. Девочки, а, если сам... вы хотите, чтобы ваш процент все <как> таки был точный, попадание, а, если да, у вас сделать аллергия анализ, или нет, да, во-первых, делайте анализы анализ. и найдите их грамотного врача. А во-вторых, да, вот в январе Андрей Петрович сам приедет сюда, в наш Санкт-Петербург. Запишитесь, пожалуйста, на прием. Это, это важно. Насколько mm -hmm. эффективен препарат пантагам в форме сиропа для, термического, для трехмесячного малыша при гипоксии, полученной в родах, и гипертонусе? Пугает, что этот препарат назначает при серьезных заболеваниях, таких как ДЦП? О, слов не хватает. Хотя я редко запинаюсь в словах. Пантагам не является лекарственным препаратом. Первая точка. Второе. Это в лучшем случае биологическая активная добавка. Лечить пантогамом, тем более ребенка, ну вообще бред бредовый. Тем более, что назначение его при ДЦП, ну как бы спросите у врачей, которые занимаются детским церебральным параличом, вылечили ли они хоть одного пациента этим БАДом. Просто пос, простите, пожалуйста, ну... ну Иногда шаманство хорошо. Я неплохо отношусь к такому, знаете, плацебо-эффекту, да. это называется. Потому что э, плацебо-эффект никто не отменял, психосоматику никто не отменял. И 30% пациентов на таблетку с пустышкой реагируют позитивно, понимаете? Но... Если вещь какая-то, пантагам все-таки это, ну, будем говорить, вы, выжимка, экстракт, э, если я правильно понимаю, у э, тех самых рогов морала. Так, понимаете, это такой вот, как бы сказать, э, это панты, вот отсюда пантагам. Это северные олени, у них срезают, когда там это самое, рога, и оттуда делают вот этот вот экстракт там с их кровью и вот этими факторами. Да, это биологически активный продукт. Ну блин, трехмесячный ребенок тут при чем? Да. И северный увези, И северный... меня, увези меня в в тундру, тундру, да, понимаете? Ну хорошо. Понятно. А, как Андрей Петрович вы относитесь к назальным детским аспираторам? Слышала, что они могут приводить к атитам из-за перепада давления при их использовании. Значит, здесь вопрос такой, что если вы пользуетесь аспиратором, я отношусь в целом хорошо. Почему? Потому что носовое дыхание исключительно важно для малыша. И иногда э, И малыш не умеет высморкаться, а слизь да. у него бывает. Корки бывают. Поэтому надо очень аккуратно, хорошим аспиратором правильно пользоваться. И не надо его как вантузом, так сказать, вытягивать. Вот тогда вы можете повредить и барабанную перепонку, и все остальное. Не надо просто отсасывать, а надо просто очень нежно и аккуратно сначала промыть, потом потихонечку убрать. Поэтому носовое дыхание это очень важно. Аспиратор в этом поможет. Помогает. Но только правильно используется. Спасибо. Ночью двухмесячный ребенок меньше писает. Может в одном подгузнике 6-7 часов проспать, проверяя, когда просыпается, кушает два раза за ночь, но подгузник не наполнен. Есть ли повод для беспокойства? Если да, то к какому врачу обращаться? Я считаю, что к детскому нефрологу, в общем-то, вы должны пойти, потому что ребенок вот этого возраста при все-таки. Достаточно длинный ночной промежуток. Все-таки посмотрите, нефролог, скорее всего, должен будет назначить и анализы мочи. В анализе мочи надо не просто смотреть, надо смотреть плотность мочи, надо посмотреть биохимию сделать ультразвук э, мочеводящих, мочеводящих. Да, путей, почек мочеводящих путей, для того, чтобы понять, да, есть ли какие-то особенности. Потому что выделять мочу ребенок в это время должен достаточно регулярно, особенно если он есть, то, в общем, он должен писать. То есть, опять же, и скорее все... всего здесь В общем-то все равно будет стоять вопрос О том, чтобы понять каков баланс, сколько жидкостью он Получает, получает и сколько, и сколько, сколько он выделяет угу. То есть как бы здесь Сказать, что это какая-то патология патология Я не могу, но это все равно повод Для вопроса Ну опять же, если кажется, значит не кажется да. У ребенка сел голос, при осмотре врач сказал, что горло хорошее Легкие, чистые, температуры нет Ребенку 4 месяца, педиатр развел руками Что делать? Истерик не было Чтобы он мог сорвать горло Куда идти, что делать? Вот тут вот вопрос такой: что есть не сорвал голос, иногда есть такое явление, называется прочитайте про него стридер, да, то есть когда вот он становится такой низкий, да, да. это одно. И второе есть то, что ну, для четырехмесячного немножко рановато, но есть такое понятие синдром крупа, да, когда тоже возникает осиплость голоса. Mm -hmm. Из-за того, что существует Притом это, это в основном гортань Ты, Если в рот заглянешь То там особо ничего не увидишь Здесь в большей степени это ротоглотка mm -hmm. И там если возникает Ну скажем, некоторый отек То тогда утолщаются э, Голосовые связки И голос становится ниже А если они утолщены отек слизистый Массивный, то в этом случае Может быть даже наступить Такое ну, я бы сказал, затруднение дыхания очень серьезно. Клору идти? А, да, в общем-то, педиатр любой Ну, должен, педиатр, говорит, руками разводит. Значит, другому педиатру. Другому педиатру. Педиатр. Или в январе на прием. А, так, в два с половиной месяца ребенок по ночам стал потеть сильно. Приходится переодевать его в сухую одежду, менять просто в кроватке. Подскажите, пожалуйста, является ли это нормой или повод забеспокоиться? Но я бы все-таки сходил к врачу посмотрел да, потому что есть некоторое ну нечастые состояние когда потливость увеличена увеличивается и это является нежелательным явлением но прямо вот так вот сейчас на камеру пугать родителей я бы не стал В принципе Происходит адаптация в этом возрасте, и, еще регуляция и потоотделение не до конца правильно сформирована. Терморегуляция самого ребенка тоже центр терморегуляции еще молодой и хорошо не работает. Поэтому, наверное... Вот такого там, ужаса я бы из этого не делал, но ну, просто если у вас есть свой адекватный доктор, просто посмотрел бы, есть ли другие признаки, которые могли бы насторожить, потому что сам по себе просто пута отделение ни о чем глобальном не говорит. Да, вот это очень важно. Есть ли другие признаки? У ребенка 1,9 кожное высыпание. Врачи склоняются к наличию лямблей. Выписали препарат МакМирор. Врач сказал, что это не является антибиотиком. Но я нашла другую информацию про действующее вещество. Непонятно, антибиотик это все-таки или нет. И насколько безопасно применять данный препарат, анализ на лямблей был сделан единожды отрицательный. Но найти в анализе их нереально. Кто-то склоняется к лямблям. А кто-то не склоняется. Ну, вот понимаете, ну вот это о чем? Это мы на кофейной Опять гуще Опять на гадали. кофейной гуще гадали. Тем более, что ладно, сделали анализ. Я сейчас даже не комментирую, что с моей точки зрения реальный анализ на наличие лямблей э, – это анализ кала. Притом анализ кала, который собран в консервант Турдыева, так называемый, притом из трех различных порций, правильно отцентрифугировано, сделана микроскопия. Это первое. Второе. Носителями лямблей теоретически, но ну, в средней полосе расти, ну, где-то там 14-15% людей являются. Является это патологией? Нет. Вообще никаким образом ни разу. Клинические проявления лямблей с точки зрения интеллектуальной формы ⁇ это нарушение стула, и то это не про ребенка. Никакие анализы по крови на лямблии не имеют никакого клинического смысла. Тем более, если еще они и отрицательны. Mm -hmm. Поэтому, ну, как бы, ну, понимаете, здесь как бы в самом вопросе, с моей точки зрения, один, ну, по сути, бред наложен на второй бред, и еще заполирован третьим. Зачем лечить то, чего не нашли, то, что еще и не бывает? Mm -hmm. То есть, как бы, и, и зачем? И вот этот антибиотик, И который мак... не антибиотик. Хорошо. Макмирор – это препарат, который занимает, ну, в общем-то… Ну... Ну его можно так назвать, причем, потому что антибиотиками формально мы называем препарат, которые действуют против бактерий в основном. Uh -huh. Лямбли – это простейшее, это одноклеточное существо. Да? И как бы, ну, впрямую сказать, что это вот совсем аналог антибиотика – нет. Это нельзя. Но это же не… Сейчас мы не обсуждаем применение Макмирора. Я вообще не вижу оснований применять препарат, лечить протозоидную инфекцию, которая не существует у этого конкретного человека. Угу. То есть, если мама беспокоится, то сдать вот этот анализ. Калко, если вы, ну, если сказали. вы хотите, ну просто основания-то какие, зачем? Вы хотите просто деньги потратить? У вас есть основания, что ли, что? У вас есть признаки лимблиоза? Вот я опять же скажу крамольную вещь. Если у вас все хорошо в жизни, не ищите лишней встречи с нами, с врачами. Потому что есть одна золотая пословица. Нет здоровых, есть плохо обследованные, плохо обследованные. больные. <смех> вот да, если вы хотите обследоваться, обследуйтесь. И это важно и нужно, особенно правильная диспансеризация. Но есть клинические, конкретные задачи, что вы смотрите. Что должно вас интересовать. Если вы ищете черную кошку в темной комнате, там, где ее просто нет, ну... Вы пришли с запросами и с жалобами, особенно в частную структуру, ну отдайте тогда деньги. Идут, чтобы лечить. Да. Вам это найдут, обалдеть, как здорово лечить здорового. Особенно за деньги. Понимаете, Я, может, что-то неправильное для коммерческой структур говорю, но самые лучшие пациенты ⁇ это ипохондрики, которых постоянно лечишь и что-нибудь дают. Они ходят у тебя как они, как привязаны. С другой стороны, если им от этого хорошо, ну, значит, хорошо. Ну, они за это и платят Да, деньги. но это же для каждого своя, понимаете, ну, выгода. Понимаете, внутренние. мне сложно, потому что у меня хватает реальных пациентов. И я не, не то, что не хочу тратить свое время. Я считаю, что в данном случае есть масса других врачей, которые такого рода ипохондриками займутся. Ребенка половиной месяца. Не ходит сам в туалет по-большому. Полностью на ГВ. Сколько еще раз? 4,5 месяца. Помогаю... Подождите, половиной месяца? Да. Он не ходит сам в туалет а, сам ввиду, сам. Ну, Я думал, что на горшок еще... Нет, ну в смысле сам сам не может. Полностью на ГВ. Помогаю на 5 седьмой день свечкой, либо трубочкой. Начинает сильно капризничать. Сама стараюсь максимально правильно питаться. Минимум хлеба, минимум сладкого. Высаживаю над раковиной. Писает, но не какает. Что делать? Как помочь ребенку? Значит, это, с моей точки, категорически плохая ситуация, потому что это конкретный запор. В общем-то, даже взрослому человеку положено иметь в неделю хотя бы три раза стул. Три. А если вы говорите о новорожденном, ребенке первого года жизни, который в общем-то в норме может иметь два, три, а то и пять раз в день стул, а он у вас имеет раз в пять дней стул, это, это говорит просто. о чем? Это говорит о том, что есть проблемы с пассажем, то есть прохождением пищи по кишечнику, Атонии может быть кишечником, может быть каким то другим. Это серьезнейшее состояние, которое требует разбирательства врача, профессионального гастроэнтеролога и полостного, может быть, даже хирурга. Потому что если там есть какие-либо ну, особенности строения желудочно-кишечного тракта, которые мешают это сделать, это чрезвычайно неверная ситуация. А говорить о том, что он просто на ГВ, поэтому ему как бы нечем какать. Нет, это совершенно неправильно. Если у ребенка в этом возрасте хотя бы сутки есть задержка в стуле, я вот считаю, что это уже это, плохо, уже повод да? обратился. это уже холод обратиться. Это уже А вот вопрос очень похожий, что первый месяц жизни ребенок после выписки не какал, то есть тоже по факту месяц, тоже вызывали свечкой э, и так далее. Через месяц сама научилась, все стало хорошо. И девушка спрашивает, нужна ли какая-то проверка, чтобы понять причину вот этой месячной, скажем так, Если ребенок, например, был недоношен, если тонус кишечника mm. был, например, недостаточно хорош, перистальтика еще не научилась хорошо работать, такое бы Бывает. Но это дети, чаще всего те, которые ну, были рождены недоношенными, может быть даже несколькими сорятами. А, вот, но именно как раз это говорит о том, что скорее всего все дозрело. И нормализовалась. и нормализовалась. Поэтому, даже если она какие-то обследования проведет, то сейчас она вряд ли найдет вот эти Причину вот, причины того, что диффер... было. А что, спрашивает эта же девушка, вот если, ну, мало ли, вдруг такое да. повторилось, что вообще лучше для ребенка более безопасно, скажем так. Ставить свечки, газоотводную трубочку или микроклизму? Для чего? Потому что если газы отводить, то, то трубочку. сходить в туалет, то Микроклизма. И свечка, наверное, да? Так сказать, одно и то. А, Аллергия на белок крови молока Гастроформа Через какое время должен нормализоваться стул И уйти прожилки крови Ребенку 4 месяца ГВ диета у мамы Возвращаемся к диете у мамы а, Возвращаемся не к диете мамы А к какому-то удивительно Фантастически особенному Упорству Врачей, которые видимо я встретил Здесь в городе Что прожилка алой крови является свидетельством аллергии к белкам коровьего молока. То есть да, вот вы причин следственные, в этом во всем прям да уже определили. Вот я в что же на это да. смотрю, да. А, угу. Значит, это, к сожалению, я встретил уже минимум нескольких пациентов, которые приходили мне ко мне здесь в Санкт-Петербурге на прием. Теперь я даже потрачу сколько-то времени, и, может Давайте быть, кто-нибудь, кому-нибудь ну, это да. будет полезно. Смотрите откуда может взяться алая кровь но сначала я спрошу если кто-нибудь когда нибудь порезался или ранил ранки были или у кого-то текла кровь через какое время кровь перестает быть алой когда Ну, она в принципе ну, быстро достаточно проходит ну, минута ну, да, максимум ну, это максимум да, да. Да. Теперь, значит, если у нас есть прожилка алой крови, значит, скорее всего, прошло меньше, чем 2-3 минуты, да. правда? Да. Теперь, вопрос. Где можно взять алую кровь, чтобы она была в стуле и оставалась алой? Только в районе ануса и выхода из да. прямой кишки. Она не может быть алой, если она образовалась в толстой кишечнике да, да, да, или да, где-либо... Да не бывает, она не добежит до туда, тем более снаружи стула. Да. Алая кровь, особенно прожилка, это скорее всего, в 99% случаев, это Места трещина, высота. трещинка в анусе, возможно, маленький геморроидальный узелок внутренний, который вообще каким образом к аллергии к белкам коровьего молока связан, вообще не понимаю. Mm -hmm. Я логику абсолютно, понятна, абсолютно понятно. Ну нет, да. Я думаю, что всем да. Вот тогда, пожалуйста, давайте, как бы сказать, понятно разговаривать. Почему надо прожилку крови, которая скорее всего является следствием трещины э, анальной, приравнивать к наличию аллергии белкам коровьего молока? Человеку по идее может быть э, аллергии к белкам коровьего молока. Но как отмена молока? Берет трещину? К трещинке. Да, Понимаете, вопрос, поэтому разговор вопрос. о чем? Я не могу признать вот эту вот всю логику вот этой вот всей катавасии. Я не знаю, откуда вот эти мифы взялись. Да, хороший, очень хороший сейчас комментарий. Я прям задумалась. У ребенка 4 месяца в кале золотистый стафилокок. 10 на 3. Нужно ли лечить? Золотистый стафилококк является нормальной флорой в количестве здесь в третьей степени, он живет у нас в кишечнике. Кроме этого, там протеус мирабелис, клепсиела, шерихия коли, кампилобактер и масса, масса других по названию сложных и злых микробов являются нормальными жителями желудочно-кишечного тракта. Если мы их там нашли, это не значит, что их надо там лечить. Есть ситуации, когда есть клиника, и когда есть то, что называется избыточный рост этой флоры, которая является патологией. Но не надо все... Всех ну, святых спускать на обычного золотистого. Да, если я найду кого-нибудь из этой флоры, например, в Зеве, или в том месте, где потенциально не их жизненное место обитания, то тогда я буду волноваться. А если они где должны жить, и там они Живет. есть, то пусть они живут. Андрей Петрович, ну спасибо вам просто, не знаю, огромное человеческое, потому что, во-первых, мне кажется, сегодня одних мам, которые переживали и переживали правильно, вы направили, чтобы будут? они пошли разбираться да. с этой проблемой. Других мам, которые, ну не знаю, из-за чего, да, переживали на ровном месте, где не надо переживать, вы успокоили, и они ну, будут как бы дальше счастливы Есть вопрос логики, который, да. в общем-то, очень важен, потому что если нету в процессах и в действиях логики, возникает хаос, а любая мама, которая волнуется за здоровье своего ребенка, у нее почему-то вопрос, кто виноват, один из первых. Да. Не что делать, а кто виноват. Да. И вот тут вот надо поменять приоритеты. Надо сначала разобраться, что делать и как сделать так, чтобы ребенку было хорошо, а только потом выискивать, кто виноват. А может быть, иногда даже и не надо этого делать. Спасибо просто огромное Пожалуйста. вам. И я еще раз всем напоминаю, что у нас есть уникальная возможность в Санкт-Петербурге попасть на прием к доктору в январе месяце. В общем, звоните, уточняйте время и идите. прям настоятельно очень рекомендую. Спасибо вам Пожалуйста. огромное.